Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить зефир клубничный на альбумине, без уваривания и с пониженным содержанием сахара. Кому интересно, оставайтесь со мной. Буду готовить зефир ручным миксером, без уваривания пюре и с пониженным содержанием сахара. Достала ягодку из морозилки и разморозила. Это клубника. Она жидкая, без сахара, просто перемолотая, на блендере клубника замороженная. Я ее разморозила. Вот такая консистенция. Уваривать я ничего не буду, как в предыдущих видео, потому что, на самом деле, почему я увариваю, потому что альбумин не всегда есть дома, для того, чтобы его купить, нужно ехать в город, если ты закупишься, потом у тебя будет валяться, ну, короче, замкнутый круг. Альбумин это сухой белок, более конкретные характеристики прочитайте в интернете, какие марки и фирмы, понятия не имею, потому что приехали, спросили, есть альбумин, есть. Купили. То же самое с агар-агаром. Если у вас есть выбор, там 5 видов альбумина, 10 видов агара, то тогда советуйтесь с продавцом. Купить это все можно и в кондитерских магазинах, в кондитерской, в магазинах каких-то больших гипермаркетах, не знаю. Спрашивайте и читайте состав на упаковке. Несколько девочек писали, что магазинный агар нерабочий. По поводу альбумина не слышала ничего. Это отличная альтернатива тем, кто боится сырого белка. Я сырого белка не боюсь, я знаю, что я использую яичных, никогда не было никаких проблем. Но с этим рецептом работать намного проще, конечно. Затариваю миску и отмеряю 125 грамм пюре. Добавляю сюда 10 грамм альбумина и сахар 75 грамм. обычно сахар идет 100 грамм здесь меньше сахара 75 грамм беру венчик от миксера и перемешиваю дальше самое главное сейчас во-первых у меня пюре из холодильника оно холодное. я его совсем чуть-чуть подогрею в микроволновке сейчас для сравнения просто покажу температуру сейчас 12 градусов мне нужно хотя бы 25-30 миска как бы и пюре было тепленьким чтобы быстрее а, разошелся альбумин потому что ему необходимо дать время настояться то есть 5-10 минут обязательно а, если вы сразу взбиваете у вас просто больше времени понадобится на это все вот я подогрела где-то у меня получается 25 7 градусов термометр вам не обязательно я показываю для наглядности что а, пюре должно быть тепленькое, сама мисочка еле еле теплая и сейчас оставляю на 5 минут Дальше, вот этот вот градусник, как бы он вам не обязательно называется, он пирометр, покупали мы его на сайте AliExpress, и уже надо было на работу. Сейчас я им пользуюсь. Бесконтактный. Может быть, в строительных он тоже продается, если будут вопросы. Прошло 5 минут, я начинаю взбивать. У меня миксер Bosch 300 ватт, ручной клевер микс Всего здесь две скорости, минимум и максимум. Начинаю на минимум. Я переложила уже с маленькой миски в большую, потому что у меня стало там уже до краю. Вот такая масса, она практически вся. Смотрите, держится у меня на венчиках. Вот. вот так вы должны взбить. Так что если вы меня спрашиваете, сколько по времени, то это индивидуально. Если у вас такая масса, то времени не играет никакой роли. Лучше подольше, чем не добить. Ну, я взбивала примерно 10 минут. Честно говоря, я даже на часы не смотрела. Поэтому все индивидуально. Теперь эту массу я оставляю в сторонку и займусь сиропом. Беру обычную эмалированную железную миску с тонким дном, весы обнуляю, затариваю миску. Мне понадобится 80 мл воды, точнее 80 грамм, так как на весах, значит 80 грамм. Кипяченый, холодный. И 6 грамм агара агара Обнуляю. Мне необходимо сделать такой кисель. Перед тем, как поставить на огонь, я взвешиваю сахар. Мне понадобится 175 грамм сахара. Можно взять больше, меньше нельзя. начинает загустевать если вдруг у вас нет весов но вы желаете прямо сделать зефир тогда смотрите таблицу расчетную есть в интернете поищите ложки стаканы еще продаются специальные мерные ложечки где там прям 1, два 3 грамма то есть в принципе теоретически можно и без весов смотрите какой получился киселек у вас тоже должен такой получиться. И сюда всыпаю весь сахар. Перемешиваем. Огонь также регулируйте. Все зависит от вашей плиты. После закипания примерно сироп варится 5 минут. Если огонь большой, то понадобится меньше времени. Но тогда есть вероятность, что вы переварите его. А я пока подготовлю насадка. У меня будет М1 для зефира и кондитерский мешок. В это время, пока варится, можете еще дополнительно проверить свою массу. То есть продолжить ее взбивать, пюреобразную. У меня масса постояла, немножко пропузырилась, но я ее вот пробила. И она стала нормальной. Ну, вот я еще пару минут, пока заваривается сироп, повзбиваю пюре. Если надо, делайте меньше огонь. Еще пока ничего нет. Видите, капельки вот эти. Они падают. И не задерживаются. Так. Смотрим, что сейчас. Тоже ничего. Все варится уже четыре минутки, смотрим, вот уже тянутся, тянутся такие вот сопельки. Все выключаю, вот видите. Все, сироп сварен он готов теперь надо дать время постоять чтобы пузырьки вот эти все осели лопнули и сироп чтобы стал более-менее прозрачным для того чтобы у меня миска не ерзала по столу я беру силиконовый коврик можно просто мокрое полотенце или салфетку ставлю сюда миску и я могу одной рукой взбивать пюре мешать и второй рукой вливать сироп Беру сироп сразу наклоняю и со дна сгребаю все в одну кучу обязательно со дна необходимо все в одну кучу сгребсти иначе что там ничего не оставалось и потихонечку вливаю в сироп Быстренько остатки все плюхаю в миску. И хорошенько перемешиваю в течение одной минутки. Все, зефир готов. Осталось его поместить в мешок и отсадить нужную форму. Смотрите, какой он классный. то что надо беру высокий стакан перекладываю Длина мешка кондитерского 40 сантиметров. Диаметр формы форму регулируется самостоятельно. У меня примерно 4-5 сантиметров. Скорее всего, 4. Сначала делаю юбочку и затем по кругу заворачиваю юбочку, а затем. Как он трещит? Вы слышите вообще этот треск? Обалдеть? Класс. Сделаю сердечко. Так как скоро девятое мая, решила сделать немного тематически. оставляю зефир сушиться примерно 6-10 часов можно на ночь и периодически можно ходить и проверять насколько он подсох прошло достаточно времени зефир высох к рукам не берется хорошо отстает от коврика абсолютно досушен Сверху слегка присыпаю сахарной пудрой и убираю с ковриком. Циферка. Кстати, цифру можно делать двойную, просто зеркально изображать. Девяточка. Сердечко. И сверху присыпаю оставшейся сахарной пудрой. Затем, как я храню? Я храню в холодильнике, в обычном целлофановом пакетике. Если это на подарок, либо это на заказ, тогда, естественно, упаковывайте в коробочке. Делайте это все в перчатках, чтобы к вам не было никаких претензий. Я делаю для себя. Хранится данный зефир примерно 14 от 14 до 30 дней, то есть 2-4 недели. Если вы добавляете в рецепт глюкозу, что я не указала, потому что у меня ее в наличии нет. Можно добавлять, можно нет. Буквально там одну столовую ложечку. Это чисто для того, чтобы продлить срок хранения зефира. Так, в принципе, я никогда не храню его при комнатной температуре, потому что мне больше нравится вкус именно из холодильника. Он такой прохладный, незасахаренный и очень вкусный. Покажу зефирку в разломе. пружинистая и плотная. Очень вкусный зефир. Рекомендую приготовить. Вот такой зефир получился у меня на альбомине. Так что кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.